Компьютер. Значит, системная плата MSI. Модель MS7597. Значит, клиент говорит, не запускается. Включаю. Я поставил тестовую плату. тестовая плата показывает тринадцатую ошибку не, не ошибку а пост 13 и дальше что-то не идет пост -код 13 вообще-то он пикнул как мне показалось то есть пост, скорее всего, прошел какую-то часть. Ну так на тринадцатом остался. Но это не показывает. Значит, так ничего на экране и не происходит. Но все четыре. Питание показывает, хотя это не такой же показатель, значит, будем пробовать что-то сделать, не запускается. Выключаем, выключается сразу. Значит, система дальше не пошла. Что будем делать? Начнем с того, что почистим. Почистим все части. Например, вот значит почистим оперативную память почистим э, э, в том числе и э, разъемы жесткого диска отсоединим э, в принципе сначала все по запустим без всего и посмотрим будет ли реагировать но что значит почистим э, смотрите э, пыли много поэтому отсоединяем смотрим очень же очень желтые в пыли планки что необходимо сделать Значит, смотрите берем обыкновенную резиночку обыкновенный ластик школьный и ластиком чистим контакт обыкновенно хотите немного сначала синим а потом белым синий более у него более сильный образил они должны немножко стать блестящими и на другой стороне тоже ну вот как то так и вставляем назад и то же самое делаем с контактами на видеокарте Ну везде где возможно везде это делаем кстати возникло какое-то недоразумение я не отключал питание но вот здесь дежурного нет включаю включаю появился ну, может это должно быть О убрал одну планку пикнула посты прошли на 13 остановилась это в принципе неплохо значит весь пост прошел а дальше ну пока ничего не происходит ну такое как почему-то не пишет что нет системных файлов хотя пытается что-то дергаться жесткий диск как-то так не очень корректно поэтому выключаем все-таки нужно отключить оба все диски оптический и жесткие и попробовать еще раз запустить скорее всего пойдет немножко дальше значит посткоды прошли пикнуло так ну и вот здесь теперь говорится что нет будет девайс то есть все-таки дело в жестком диске он обращается он э, не, не видит, что его нет, вот, то есть как бы видел, что он есть, но никак не может его запустить, и поэтому не показывалась вот эта линия. Ну, как бы уже легче в том смысле, что мы знаем, в какую сторону копать. Сейчас определим, какой из них системный жесткий диск. Здесь их два, один и второй. И будем пробовать э, сначала шлейф поменять, э, потому что возможно проблема просто в шлейфах, контактах. Ну, сейчас все выясним. Что делаем? Меняем вот эти вот SATA шлейфы на другие и пробуем. Итак, что необходимо сделать? Берем, я в принципе пытался поставить новый шлейф. Значит, берем старый шлейф пшикаем туда раскислитель какой-нибудь ну типа ВДшки или э, контактов есть специальная такая жидкость э, она уберет окислы с, э, с контактов э, на обоих э, жестких дисках вставляем на место эти шлейфы кабели сата кабеля но э, я уже говорил что до этого я э, пыль сдул сходил все-таки не поленился в гараж продул компрессором так поставил все шлейфы включаем и смотрим что происходит здесь Пост идет, прошу, это специальная пласта пост, она временно вставляется. Так, и вот чудо полностью не рабочий компьютер. Из-за того, что мы, из-за того, что не было хорошего контакта с шлейфы часто. С ними такая ерунда происходит. Нужно еще это сделать со шлейпом для оптического диска, но это уже другая история. Ну и сейчас увидим, что происходит. Windows загрузился. Это такой монитор. Тут проблема с самим монитором. Временный монитор поэтому вот такая небольшая процедура полностью решила проблему или ставим новые шлейфы или просто чистим те контакты которые были когда я туда пшикнул раскислитель потом же я одеваю туда и этот раскислитель попадает на контакты внутрь их тоже раскисляет ну и получается хороший контакт Итак, Компьютер отремонтирован, как бы все с ним в порядке. Память свободна, жесткий диск читается. Не надо ничего переустанавливать, потому что здесь и Photoshop, и Lightroom. Вот так можете повторять решение серьезной проблемы. Вообще не пускается. Компьютер очень простым способом, как здесь. Получилось жесткий диск уже э, здесь в не очень хорошем состоянии, но он запускается, запускает систему, э, пока еще э, поживет и будет, будет радовать хозяина. Подписывайтесь на канал, много интересных ремонтов и других интересных видео э, любой бытовой техники, э, простыми способами. Все это я вам помогу научу вас делать также в домашних условиях. Всего доброго, увидимся на канале.